О, Азия, невеста у дороги, О, Азия, невеста у дороги, Какой жених тебя не донимал! И как американец делал ноги, Как африканец дико ревновал! Как в пагоде, где по соседству боги С тобою жить хотели стар и млад, И вы дельцы или же боки Всяк умолял тебя на новый лад. О, Азия, невеста недотрога, Какой жених тебе не будет раб! Но ты одних держала у порога, пока другим внушала свой расклад. Здесь все обман, как под дождем дороги, Как интонации птичьи звукорят, Европейца римский профиль строгий, И азиата лебединый взгляд. 아아 Cock А, 唉阿, 阿, 阿, 阿, 阿, 阿, 阿, 阿, 阿asan, 阿, 阿, 阿, 阿, 阿柏 Oh